Всем привет сегодня я расскажу что такое китайская сеть вот ребят китайская сеть короче как ее ребят а, я сейчас ее буду перебирать Она после рыбалки запутано. Вот. короче смотрите как ее вообще ставить как ее ловить ребят сейчас я примерно покажу Тело, да. вот это, ребят, верхница. Вот поплавки. Верхница плавает на поверхности воды. Это для тех, кто вообще не знает, что такое сеть. Вот на мне есть. Это нижница, ребят. На ней есть груза оливковый. Вот смотрите, как эта сеть ловит вообще рыбу. Груза опускается на низ. А поплавки тянут вверх. И получается сеть вот так стоит в воде. Как ее ставить вообще, Берете кусок веревки. Сейчас нет веревки. Привязывайте там за колышек, за, ну, за кувшинки, например. Можно без этого, прямо вот за кувшинки привязывайте ее. И все, и потихонечку ставите. Как происходит? Сад, вот у вас да, перебранная сеть. Вы подвязались и пошли потихонечку. Оп. Один плывет на верстах другой опускает. Оп, все. Спускаешь, короче. Её... Это для тех, кто не знает вообще, что такое сети как не ловить. Так. Начинаем сеть, кстати, перебирать, ребят. После рыбалки она запутана. Когда вы уже отловились, а и. Когда все уже сеть все выплетали, ну это поставили, наконец, наконец, наконец сети. Вот, вот этот начало, да, у вас привязанная кувшинкам А потом уже, когда все вы поставите, наконец, на низ привязывайте грузик. Вот сюда. Грузик для чего нужен? Чтобы сеть у вас с гармошкой не собралась. Вот. Чтобы она стояла по одной линии ровненько. Ну вот, а после рыбалки, когда вы уже ее сняли, проверили, ее надо перебирать, чтобы на новую рыбалку-то И вот, я взял вот это, например, ну вот там гвоздик тут, у кого что есть, гвоздик там в стене или еще что. И вот, и потихонечку ее собираете, перебираете. По одной штучке. Вот. У меня вот эта сороковка, ячеечка. Мельче нельзя, брать, потому что вы ловите всю мелкую рыбу, она не нужна. Так, для чего, ребят, берется... А, что такое ну, сороковка, там, да, или 30 Ну, вообще, и чья, что такое? И чья берется вот это расстояние, ребят, ячейки сантиметров. Сороковка это 4 сантиметра она в длину. Это самая, вот, у меня самая маленькая сороковка сеть, потому что мельче уже смысла нет брать Это там, что, мальков ловить, что ли? Вот, ребят А так, в основном, вот, от четырех, короче, я беру сети, Пятерка, шестерка, семерка, самые те Уже рыба попадается где-то от полтора, от полтора килограмма где-то, да Уже нормальная рыба А мелочь, зачем она нужна, мелочь? Так, и что еще хотел сказать. И не ловите сетью больше не ловите сетью больше того, сколько вы не сможете съесть. Вот вы, я вот, наверное, ставлю одну-две сеть, поставил, все, мне вот на, на семью из шести человек, мне вот так хватает. А, ну, у кого там меньше, там, семья, одну сеть поставили, все, больше не, ну, нету смысла. Куда вам она, столько рыбы вам нужно будет, я не знаю. Как бы... Что я еще вам хотел сказать, Ну сейчас я сеть переберу, покажу как она в, пере... в собранном состоянии, как она вообще должна быть Давайте сейчас вернемся Ребят, вот это, Вверх я уже перебрал, сейчас вот добираю низ, зачем нужно еще низ перебирать ребят, ну бывает тут низ тоже перепутывается Вот его надо обязательно перебрать, чтобы на воде не было проблем Низ связывать не буду, связываю только вверх Потому что Низ связывать смысла нет Что еще вам хотел, ребят, сказать Сейчас вы, наверное, напишите Вон там браконьер Еще что-то Ребят, ловить сетями разрешено Только Не везде, конечно, но в тех Есть некоторые водоемы, в которых Разрешено ловить сетями Сетями, для... когда разрешено ловить? Когда идет мелиорация, например? Что такое мелиорация? Мелиорация – это истребление хищных видов рыб. Ну как истребление? Понижение их численности на водоеме. Например, вот в Мурманской области. Короче, мелиорацию делают на щуку, Ломкой, щука, чтобы она не ела мальков соме. Вот, ребята. Так, так что... как муж у меня из Мурманской области. Да. Он у меня их теолог-рыбовод. Разрешается, вот я сеть перебрал, вот она сеточка. Низ мы не связываем. Убираем пакет. Короче. Все, вот. сеть разрешено ловить рыболовесками. Этим отрядом, который специально занимается отловом рыбы, чтобы население, ело рыбку, ребят. Так что браконьер это тот, кто стоит километрами сети, а мы ставим одну сеточку на всю семью. Все, с вами был Буянка, вам понравилось, подписывайтесь.